Друзья, вы снова на канале Строй Гарант Анапа. Рада вас приветствовать! Доброго вам дня! С вами я, Валерия. Я приглашаю вас на обзор одноэтажного дома 86 квадратных метров. Участок 5 соток плодородной кубанской земли. Места хватит для компактного сада или огорода. Можно построить баню. Это часто делают наши заказчики с севера страны электричество 15 киловатт канализация биосептик дом отделан кирпичом При входе в дом мы сразу попадаем в прихожую, ее площадь 7,5 квадратных метров. Здесь установлены выключатели для того, чтобы включить свет в этом помещении и на крыльце. Тут расположена котельная. Это было индивидуальное решение заказчика. В доме две спальни. Пойдемте покажу первую. Ее площадь 11,9 квадратных метров. Обратите внимание, клиенты этого дома выбирали отделку самостоятельно, на свой вкус и цвет. Качество обоев будет радовать вас долгие годы и не заставит вас думать о том, что их нужно подклеить. В окнах двойной стеклопакет, что хорошо для тепла и звукоизоляции. Обратите внимание на ламинат 34 класса и его качество. Покажу вам санузел этого дома. Его площадь 6,4 квадратных метров. Он отделан качественной плиткой, опять-таки на выбор заказчика. Установлен радиатор, хороший источник света, натяжной потолок и установлена вытяжка. Спальня этого дома значительно больше, чем предыдущая. Ее площадь 16,5 квадратных метров. Тут отлично поклеены обои, нет ни единого стыка. На самом деле, если присмотреться, вы это лично поймете и убедитесь. Тут все то же самое, как в предыдущей спальне. Расположены, установлены розетки, вытяжка, радиатор. И ценность этой спальни того, что тут есть выход на террасу. Терраса покрыта плиткой, ее площадь 31 квадратный метр. Вы можете как открыть окно, выглянуть из него, пообщаться со своими близкими, также выйти через дверь. Сейчас я вам покажу самое любимое место каждой хозяйки – это просторная кухня-гостиная. Вы только обратите внимание на ее масштабы. Ее площадь составляет 44,2 квадратных метров. Здесь зона ламината, здесь зона теплого пола, где расположена кухня. Из кухни-гостиной есть выход на террасу, и благодаря этим панорамным окнам в эту комнату попадает достаточное количество солнечного света и тепла. На кухне установлено уже все для того, чтобы вы могли установить все нужные для вас электроприборы и мебель. И интересное решение этих заказчиков я, честно говоря, в восторге. Здесь будет установлена раковина, то есть хозяйка этого дома этой кухне будет стоять и наслаждаться улицей. Дорогие друзья, я показала вам обзор одноэтажного дома 86 квадратных метров, который расположен в поселке Цибанабалка в жилом комплексе «Жемчужина». Если вас заинтересовал этот дом, то звоните по номеру бесплатной горячей линии, а наши менеджеры вас проконсультируют. Приезжайте, мы будем рады провести вам презентацию всех наших жилых комплексов и показать вам все наши строящиеся дома и готовые. Благодарю вас за внимание, за просмотр. Пишите, пожалуйста, ваши комментарии под этим видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и до новых встреч в новом выпуске.